Я, нахожусь внутри этого магазина. Да. Я не буду здесь перечислять все модели и цены. Ну нафиг. Могу сказать, что здесь идти сложно. Уже все. Ничего такого Ничего такого не происходит. Ничего такого не происходит. Ничего такого не происходит. Ничего Возраст дозора Плохо. Целый этаж чопперов. Да, таких размахов, блин, я фиг знаю Я первый раз в жизни, боже. Вулкан тут. Что только нет. Shadow, Shadow здесь, ну... Можно подобрать любой байк, какой вам нравится. На любой вкус. Magna. R1. Ямаха, до сих пор в цене, ну, такой, старенький уже, Дукати. Как видите, в основном Спартачи здесь стоят, это думал здесь будут эти, Черт перестать. Чемпионов не очень много, осталось Порты. Ну, вот, то есть эти, Сузуки этот, Айбуца. Там вот еще около стены стоят. Да. У нас даже cbr есть, 1000 Тюнингонами, глушителями еще, но еще хайбуса. не, ну нормалек так, в принципе. При желании, как говорится, можно найти себе что-то подходящее. Там бейхи стоят. Все вот что-то я здесь. Редкий достаточно мотоцикл в Японии. Вот, ну, например, да, BMW. Ой, а вообще, что это такое? Что это такое? Мото... Мотогузи. Гузи. Первый раз такой, да, вижу. вы тоже неплохие. триумфы, американские. Тысячные рэр Honda. Я немного просыл здесь. О, это ключи забыл. Разбирал мотоцикл и забыл шестигранник. Да, в таком количестве байков, конечно, тут просто что-нибудь забыть вот как видно здесь в принципе выбор есть есть много всего интересного до 8 часов работает контора так, это у нас третий этаж скутеры здесь стоят скутеры фроды и тому подобное. У меня, кстати, вот в том видео, где мотосалон Red Baron было, до этого я снимал, я как раз там, мужичок рассказывал про вот этот магазин, что он здесь находится. Самый большой их о какой даже есть здоровый блин. вот так вот кроссовые тоже неплохие мотоциклы для любителей мотокросса в принципе недорого вот это тот за это стоят ручки Ну так, в принципе, мы такие. Недорого. 370 тысяч. Ой, что-то тут заставили. А как туда пройти? Как сюда пройти, а, товарищи? Я тут офигею. Сейчас что-нибудь отломаю, еще Дукати. Тут свой дукати здесь бросил у кипалки. Ну а БМВ стоит. Сузуки. Еще всякие там. Тоже вот переградил туда проход. Вот как туда зайти теперь? Непонятно. Не да такой магазин надо на, на целый день проходить у палки, это сто процентов, что вот, как говорится, подобрать можно любой мотоцикл, ну преимущество здесь бэушная техника, даже вот такие есть. Вот Харлей. Вот это вот нормальный. Харлей. 96. Кубик инчес, 96 кубических дюймов. Я не знаю, сколько это в кубических сантиметрах. Вот Хонда тоже себе 1306 с пробегом 32 тысячи километров за 728 тысяч ну, Неплохо так. Это миллион шестьсот стоит. Харли дается. Что вот? Вот такой вот магазин. Вот интересный. Вот, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А я постараюсь для вас снять много новых видео. До связи.